Всем привет! Привет! С вами Михаил и Лиля. И сегодня мы вам хотим показать наши э, онлайн-заказы, да, и один из них как раз для дома. Поехали! что, ну, погнали! Сегодня привезли три посылки, на самом деле. Одна была с косметикой. А Но... почему-то с ведром? Почему с Потому что наконец-то пришла швабра. Мы здесь живем уже два месяца и неделю, и у меня не было швабры. Я каждый день просила, Миша, ну скажи мне швабру. Это у меня было день рождения, я подружку попросила подарить мне швабру модную такую навороченную, Greenway. Greenway что ли фирма? Да. Какая-то навороченная фирма. Я говорю, ну давайте попробуем. Привезли швабру, блин, она бракованная оказалась, не работает. Я говорю, ну ее нафиг. А звучит, сколько ты... она стоила? Ну, три... 3... 1200, по-моему, это что-то такое. Ну, больше 3000. Да, то есть она там космических -то. И мы сум. решили заказать швабу с Алиэкспрессо. Она оказалась три раза дешевле. Вот, и я надеюсь, что она будет такая же классная. Я не знаю, что в больших коробках, мне же сам лучше А вот швабру моя, долгожданная. Представьте, 120 квадратов мыть руками. Но это же не ты мыла. Нельзя, но я поэтому сказала, я мыть не буду А я так хочу помыть полный Поэтому <с <с доставалось мне да, да вот они все чистые Это они чистят потому что плитка серая На светлой плитке грязь еще лучше видна Так, ну все, я достала Ну давай долго выбирали, кстати Офигенный вообще Есть все, что хотите. Пришла, отзывам... кстати, очень быстро, буквально за 10 дней. Мы посмотрели по отзывам. В основном всегда так заказываем. Читаем отзывы. Чем больше отзывов, есть плохие, хорошие. Смотрим вообще. Объективно так оцениваем, чтобы это все сошлось. Слушай, сюда что-ли? Я еще тот инженер. Я вам сейчас соберу. Потом замучитесь пересобирать. Ну, выкинем, значит, домохозяйка. Ой, без шабры это вообще не жизнь. Так, здесь запасные тряпки. Помялось. Ну ладно, это не страшно, слышите. Три штуки я выбрала. Ну, хрушечки, пока не знаю, как они будут. А здесь... Она... А третья уже на месте. Так. И я ее должна куда-то прикрепить. Наверное, вот сюда. Слушайте, ручка получается длинную. Интересно, она еще регулируется или нет. Это не ручка, это шест. Шест. Так. Рука. Иди, иди туда, туда. Так, наверное, мочить. Ну давай, разбирайся. Показывай нам. Крепко нажмите на рычаг вниз, чтобы выжать воду. На рычаг вниз. А, вот. Я боюсь сломаться. У тебя написано, крепко нажмите. Так, ладно, не нажала крепко. Держите ручку плотно, пока вода не высохнет. То есть, что? Что? Но стержень автоматически возвращается в исходное положение. Так. Давай я тебя снимать, а ты будешь показывать, как это сделать. Короче, тебе ручку сушить, ну, воду сушить надо будет. А ведро не поместится. А я говорил, широкое ведро надо. ё -моё. Ну ладно, так. А, давай мне телефон показывай, как ты это будешь делать. Ты такой у нас инженер. Я-то далека от всего этого. Мне надо... Ой, а как ты это сделал? Блин, волшебник. Давай кота ловить этой швамброй. Нет, это как у хищника пасти были такие. Ага. Сними тряпку, давай намочим ее и попробуем мыть. А вот смотри, а то так Ну-ка, покажи, покажи. Снимай. Сейчас. Давай. Фантастика. Ничего, что она сухая, давай ее намочим. Сними тряпу. Нет, ну так как ты ее намочишь. как украла, Слушай, ну вот сколько бы его меньше. Ну, знаете, теперь и мою. Да. можно одной стороны помочить, так его перевернуть на другую. А как ты отжимал? Я так не поняла, что ты делал. Вот эти что-то. как классно! Слушай, вообще супер. Не буду сушить, не буду пробовать. Надо, надо, знаешь, около стены еще плинтусов нет, все в процессе. Ой, она еще вот как вращается. как она это сделала? она сама. Слушай, ладно. Удобно. По росту мне удобно. У меня 1,66, что ли, у меня рост уже. Забыл, сколько у меня рост. Ладно, как по Она легкая. Маневренная, видите, она так крутится. Оп! То есть я каким-то вот так я делаю нажим и поворот. И она сама маньячка. И Чупак я теперь дальше. Она крутится! Боже мой, такая сексуальная еще! Ура! Наконец-то хоть полы перемайс! Здесь раз какая чистота и свежесть, а? Кайф! Так, ну все, хватит швабра осматривать, потом её помоем. Ну, выжми посмотрим. еще разочки. покажи, Помоги, покажи. Сейчас, подожди, зачем подожди, выжми, подожди, просто. Подожди, я же ей мыла, а не грязь. Ну, там вода была. Так, грязь вот так, ну вот, потом подберу. Ещё, ничего больше не делаю, всё, а, ну, всё, джану, ещё раз. О -о -о -о. Достаточно легко, то есть даже для меня, Всё, это и вот такая вот, швобра с тремя э, тряпочками пустите. вышло 1100 рублей. Всего? Да? Ой. Ну и чувствуется, она крепкая. Вот У меня по ощущениям, что я... А эти вот гибкие, смотрите. А, ну да, они же потом сворачиваются. Хоть бы дол... долго прослужила, потому что мне она очень нравится. Такой швобра у меня еще не было. Вот... А, ну а потом по моему полы. давай старую коробку посмотреть. Вскрывай мою посылку. Я знаю, что здесь должно быть кофе. Я больше всего жду кофе, потому что мы кофе... Зашли мы, да, у нас закончился кофе. Пьем жокей, до этого был зерновой, Нет, молотый. И э, зашли в магнит, хотели купить кофе. Большая упаковка в магните стоит 380 рублей. Первым делом я захожу в Беру, проверяю. 215 вот такая вот разница триста восемьдесят и двести пятнадцать. Ага, ты взял кофе баварский шоколад. Ну это по побаловать, это. Восточный. На утро. Не знаю, почему он мне так нравится. Кату-наполнитель. И, и в нашу, наш новый гаджет, посудомоечную машину, специальную соль. Хоть мы и пользуемся а, таблетками. Фейри. да, в которой уже есть соль. Но Это здесь жирение. лишним не будет. Хоть и тебе подарки. Ой, какой тяжелый. Нет, я не подниму. Все? Пока все. Класс, я швабры довольна. Давай кофе попью. Давай. У нас есть для этого специально дубайская турка. Показать? Покажи. Сейчас. Мы ее приезжали с как мы за ней там охотились, когда мы ее увидели, она чуть стоила безумных денег, но мы заторговались почти в два раза. Везде нужно торговаться в восточных странах, поэтому. Джой, порядка 900 рублей она стоила. Короче, это уже наша цена. Да. Вот по тем временам это было очень дорого. Какой это год был? Две тысячи одиннадцатый. Одиннадцатый год. Девять да. лет назад. Первый раз мы с тобой были на море, океане. Да первый перелет. Но об этом серьезно. уже в других видео. Окей. Так что поехали, кофе? кофе. Давай первое знакомство со Шваброй. Давай, давай. Нюхай, Миша, я пугаюсь, Катика. Бакс, ты че такой трусишка? Ну расскажи, как тебе эта новая подруга? Понравилась? Не очень. Вот теперь она будет у нас за частоту отвечать.